дополнение по power гордыни пришлось сейчас нам работать в таком давненьком месте, корчевали деревья, подрубали корни там, ну, и попадался гравий, гвозди какие-то небольшие железные, то есть в принципе такой помойки практически работал. ну и результат Смотрите, то есть так вот основательно вот затупилось лезвие. Ну, сам парадокс, конечно, оно рубить вроде как и продолжало, но уже явно топор не остер. Надо затачивать, не знаю у него как. В наших топорах в основном делали кромка отдельно колелась или нет насколько то есть он будет стачиваться и там будет хуже металл или нет посмотрим ну, как то так вот топору ну, наверное уже год скоро использую интенсивно как бы немножко меня вот не устраивает металл. Вот, наверное, чуть прочнее быть. Вообще бы цены не было. Ну, вот так все. Целое. Все классное. Так, вот рабочий. Но металл, вот видите. Вот такой.